Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня опять о мессенджере Сигнал. Илон Маск, напомню, обещал взять его с собой на Марс как самый защищенный мессенджер. И в связи с этим мы поговорим о групповых чатах в Сигнал. И хотя никакая связь тут не прослеживается, группы, защищенные сквозным шифрованием, это круто. А с учетом того, что в прошлом году они получили новый функционал, круто вдвойне. Новый функционал — это обновленные группы. О том, что здесь есть нового, мы сегодня и поговорим. Группа как и прежде создается только с мобильного устройства, при этом общаться и устраивать групповые звонки можно и с десктопа. Так что можно сказать, что после того, как вы настроите группу, разницы в устройствах нет. Здесь можно сразу добавить кого-то в группу, а можно пропустить этот шаг и добавить людей позже. Название и фото, если есть, и все. Это, насколько я помню, уже новый функционал. Можно включить одобрение администратором новых участников. Да и само появление администраторов — это новый функционал. Включить и поделиться относится к ссылке. То есть вы можете включать в группу людей вручную из своих контактов. А можете отправить ссылку на группу любым удобным способом. Тут даже предусмотрена возможность захода по QR-коду, но это относится не к безопасности, как, скажем, в Бриар, а скорее к удобству. Собственно, группа есть и можно перейти к настройкам. Давайте сначала отправим приглашение, это находится здесь. Здесь можно сбросить ссылку, ну то есть обновить ее. Кстати, полезно, если ссылка разлетелась по сети и набежала куча незнакомых ботов. Сейчас, напомню, у нас стоит одобрение новых участников, то есть в группу они не попадут, но зачем нужны бесконечное оповещение, что кто-то просится. В таком случае можно обновить ссылку и проситься перестанут. Нажимаем поделиться, еще раз поделиться и отправляем, например, с помощью Telegram. Человек переходит и ему предлагают отправить запрос администратору на одобрение. Администратор группы видит ожидающий одобрение запрос, нажимает посмотреть и подтверждает запрос. Все, нас в группе уже два человека, вернемся к настройкам. Я администратор, второй участник под кодовым именем на терлих, не администратор. Я как администратор могу сделать с ней разное, например, сделать ее администратором, удалить из группы, заблокировать, а также написать или позвонить лично. Давайте еще пробежим по настройкам. Они в принципе понятны, но лучше проговорить. Кто может добавлять новых участников? Сейчас только администраторы. Речь идет о прямом добавлении, списка контактов и о возможности скопировать и поделиться ссылкой. Ну то есть на 90 процентов перекрывается возможность добавления новых участников. 10 процентов остается на то, что ссылка уже где-то летает и участник может скопировать ее во внешнем источнике. А если поставить все участники, то и прямое добавление участников и возможность скопировать ссылку прямо из сигнал будет открыто всем. Ну то есть вот как это выглядит не у администратора. У него, кстати, настройки гораздо беднее. Тут у нас и ссылка, и кнопка добавить участников. А теперь собственно главное нововведение — возможность добавлять администраторов, то есть переложить все свои функции на кого-то из участников группы. Делается просто вот так сделать администратором. Но имейте в виду, что администраторы равноправные, и с этого момента натюрлих имеет те же права, что и вы, в том числе право вас разжаловать из администраторов. Здесь это называется удалить как администратора. На самом деле человек не удаляется, просто становится обычным пользователем. А удаляется он вот этой кнопкой. Одно нажатие и все, что нажито не по сильным трудом, как говорится. Ну и собственно на этом с настройками я думаю все. Сам групповой чат ничем особо не отличается от чатов в Telegram или WhatsApp. Здесь есть возможность устроить групповой созвон, не создавая отдельных комнат. Не забудьте нажать кнопку начать звонок. Неочевидное промежуточное действие. У участников группы не будет звонить телефон, но придет сообщение, что кто-то из участников начал групповой звонок и к нему можно присоединиться. Для тех, кто не видел мой предыдущий скринкаст, напоминаю. Во-первых, есть он и еще один, ссылка в описании. А во-вторых, у нас есть отличный стрим со специалистом по цифровой безопасности, после которого у вас навсегда отпадут вопросы типа а почему сигнал, а почему не телеграм или WhatsApp и многие другие. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.